Это такой вариант, когда и слов не подобрать – полноценный человеческий люкс со всеми ништяками по цене классического круиза. При этом еще и чревые внутри стоимости не считая шампанского, напитков и трансферов прямо в центр города-остановок. И чтобы не путать с Турцией, еще и сервис в каютах и консьерж сервис в придачу. И да, в это время можно купаться на пляже в Монако. Проверено лично, сам лайнер стоит на рейде ровно напротив. Кстати, мелкая галька там по ощущениям обработана вручную трудолюбивыми манигасками и не дает взвеси в воде, оставляя берег лазурным, как у Фили. Жаль, что гонка Формула-1 завершится недели ранее, зато вы сможете прогуляться по трассе как минимум до казино, а уж потом на пляж или в музее океанографии. Кстати, на время этапа гран-при в Монте-Карло будет стоять Азамара Джорни в круизе из Барселона. И мы этот маршрут также представим на канале. Подписывайтесь и будьте в курсе самого лучшего из мира больших белых корабликов.